How many portable nuclear devices did you see in the bank vault? One. You saw one? Just one, but space is for three. Just because I see a couple of lights at night doesn't mean I saw a goddamn UFO. Look, we believe there were three. I believe Elvis is still alive too, but I'm not buying any tickets for fucking shows. How about the other nukes? Well, one's already here. So you don't know about Paris? What? You heard me. He didn't stop it. Who didn't stop what? You mean him? He used to be Russian Spetsnaz, Vimple Unit, Dmitry Dima Mayakovsky. The kind of operator who doesn't show up someplace by accident. We know you know him. We've met. If you want to make a point, make it. We think you know why he was in Paris. Tell me what happened in Paris, then I'll tell you. We don't know any more than you do. The only person who knows what happened in Paris is Dima. Paris is Dima is hoping that the Americans will do what is supposed to be in New York. Did you confirm the game rules? Yes, the most important thing is to prevent nuclear weapons, so that it the French police? If it will be then millions will die. Несколько мертвых полицейских ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет тревать. он может быть и псих, но ты что знаешь, чего он хочет быть из щите цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по триумфальной арке, могилы неизвестного солдата, помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, кто его здесь, у меня каждый момент мир. Да, сегодня. Несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это, меня это мучает. Но я себе стараюсь подавить. Приблизимся к Еврекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем ЭПИ-блокиратор. С он не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, ядерный чемодан не стрелять. Он может повз... повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, в мини-газ. Давай. Пошли, Пошли быстрее. Для меня! В автопарке. Видно уже, да? viaje a Давай, Okay. Листов, старший, расположение следователей. Собор лечебства. Там, все расположение пакетов. Прием. Основной торговый этаж. Вон, сюда. торговый Мы пойдем под огонь. А полиция закрадила сюда. Тогда мы его захватим, понял? Ну не доделай! Давай, давай, нам нужно идти! Паси! Это. Что же херня, бля? Это же пустышка, это не ядерное оружие, бля. Топор лишь ему где факел.